Очень интересно, очень живо. Бывает, что на тренингах просто пытаются уже заснуть, становится скучно, он придает изюминку, есть какие-то физкульт-минутки, больше контакта между участниками, тоже тактильного в том числе, тому это придает какую-то изюминку и хочется дальше учиться, слушать. это не скучно, время пролетает незаметно.